Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark В этом видео на обзоре у нас проектик Bitcoin Networks В общем, давайте быстренько рассмотрим, что у нас здесь имеется, как у нас здесь все работает Ну, в принципе, будем смотреть, как поднимать бабки В общем, здесь у нас построено на Binance Smart Chain Здесь есть авто, получается, автоматическая награда задержания токенов То есть фарминг имеется, но здесь не с конскими процентами Здесь более такой плавный процент, размеренный идет и уже довольно-таки хорошие листинги есть у данного проекта. Кстати, аудит уже пройден. В общем, CoinGecko, PancakeSwap, Biloxi, все это у нас уже есть. Есть у нас CoinMarketClub, но к этому вернемся немножко чуть позже. Как нам здесь говорят, первый токен в мире который помогает добывать в цифровом виде криптовалюту с помощью уникального, уникального протокола. То есть это не просто майн фирмы какие-то, а просто за то, что поддерживаем сеть. За то, что поддерживаем сеть, и за это мы получаем. Но это как бы, если взять еще и старого всего, как это все двигается, это еще с мастер пошло, и примерно сейчас начали это все эволюционировать, и дошло до автоматического фарминга. На самом деле удобная вещь. И надо покупать там за миллион денег видеокарты и заниматься вот этой непонятной херню В общем, здесь у нас потом уменьшение идет по блокам. Я имею в виду в плане добычи. Но это более детально вы можете это все прочитать, посмотреть. И кстати, средства заблокированы на 79 лет. Кстати, это можно будет посмотреть. То есть бабки заблокированы. Не получится так, что администрация возьмет, там где-то бабки, вскроет код и выведет все свои деньги. Точнее, не свои, а наши. Ну, в общем, как-то так. Здесь сразу же на сайте можно рассчитать доходность с определенного количества монет, сколько вы там, допустим, купили. Также почитать награду за блок, вписываем, и вы сразу увидите потом, какой у вас будет суточный доход. Социальные сети – Имеются Telegram, Twitter самые основные. Это очень хорошо. Не знаю, дискорд, я думаю, не совсем актуален. Там, наверное, немногие дискордом сейчас пользуются. Ну, можете еще в Facebook и в Institute поглядывать разные новости, обновления. Почему именно выбрали нас? Ну, так как обычно везде. Ну понятно, что это Binance Марчин сейчас очень быстрая система. Очень маленькие комиссии работают максимально быстро. И в принципе деньги завести, деньги вывести это занимает не больше одной минуты. Как бы здесь с этим все понятно. Ладно, идем дальше. У нас сейчас на данный момент капитализация составляет 660. Это нормально. Я имею в виду долларов. Поставка монет у нас миллион сто семьдесят две двести токенов, биткоин нетворк и в данный момент цена у нас здесь как на сайте зафиксирована 564. Ну конечно они, они немного отличаются, плавает там от получается от CoinMarketCapа и от CoinGecko. Здесь также хронология идет по, по добыче там, то есть сколько как будет добываться монетки. Ну это такое. Также небольшая новостная у них здесь лента вставлена. Опять же новости с Ланом Маском и много чего интересного еще. Так, ну что, в принципе по сайту здесь все просто, здесь все понятно. Блокировка ликвидности, это вам сейчас покажу. Идем далее. Попадаем мы на CoinMarketCap, как вы видите у нас был пик за сутки до 6 долларов, 6.07 поднималась данная монетка, данный токен. Из бирж, ну понятно что. Не знаю, Biloxy как бы не особо заходит, но PancakeSwap работает отлично и все у них хорошо. Так что, если что, торгуйте на PancakeSwap. То есть, сейчас цена, видите, прыгает, было 5.34, стало 5.40, но это нормальные погрешности для токена, когда у него цена за 5 баксов. Я думаю, в ближайшем будущем цена может неплохо подскочить, но, тем не менее, и фармить сейчас тоже можно. По аудиту... Можете зайти, посмотреть, почитать, здесь есть свой дисклеймер. Я так понимаю, определенный отказ от ответственности и тому подобное. Полностью проверенный код, все пройдено. То есть, когда они подавали свой контракт на аудит, их полностью везде верифицировали по всем определенным пунктам. То есть, 21 пункта они прошли и признали, что этот контракт годен. И что здесь? Нет никакого обмана, никаких лазеек. Ну как говорится. Молодцы, что могу сказать еще. То есть и многие, которые есть еще не прошли аудит, а уже начинают бабло косить. Но эти ребята уже прошли аудит, и у них все в принципе хорошо. Здесь просто-напросто там заряжаем. Ну, фарминг, я думаю, банально ли запустить любой может. То есть подключили кошелечек и все, и банали. Купили токены, закинули их, не сидите, и наслаждайтесь, получаете бабки. Это более такой долгоиграющий, перспективный момент в плане такого фарминга. Это наподобие э, как с монеткой Dash, э, только там мастер-ноды, да, бешеных денег стоили. И как она взлетела, как они сейчас держатся. Ну а здесь все намного поинтереснее и попроще. Ну конечно же и подешевле. На Swap, то есть на один BNB вы можете купить и там 67 монет, там, не знаю, если заходить, так заходить нормально, хотя бы покупать на 10 BNB. Ну, опять же, можно еще и на курсе будет сыграть. Минимальные комиссии. Проскальзывание, думаю, здесь не стоит менять, потому что здесь не миллиарды токенов покупаем, не миллиарды продаем. Так что с этим должно быть все хорошо. На билокси, ну, Такое себе, и не знаю, да, тут, конечно, график, как бы все время цена идет, идет, идет вверх, начиналось с них, там можно сказать, с 0,08 центов, сейчас, как вы видите, уже за 5 баксов перелетели, и, я думаю, цена 10-15 в ближайшее время возьмет. Поэтому что, ссылочки будут все в описании, Twitter, Telegram, заходите, узнавайте больше новостей о проекте. Также подписываемся на канал, ставим пальцы вверх, пишем комментарии, все интересующие вас вопросы пишите, постараюсь всем ответить, всем ответить, всем помочь, подсказать. Также напишите, что вы думаете по поводу данного проекта Bitcoin Network. Как по мне, старт неплохой, CoinMarketCap есть, аудит пройден. Ну, в основном все у нас стоит за, чтобы зайти, посмотреть, изучить более детально, более глубоко. И.. Можно определенный какой-то момент туда инвестировать. Опять же, никого не заставляю. Это личное мое мнение. Так что, ребята, думайте своей головой и вкидывайте бабки в криту, которые вы не боитесь потерять. Ну а на этом у меня все. Так что давайте. Всем удачи, всем профита, всем пока.